В Иркутской области, как и по всей России, действует государственная программа Доступная среда, суть которой любой человек всегда должен иметь возможность добраться туда, куда ему нужно. Но как обстоит ситуация с выполнением этой программы в Иркутске? Вот из этой точки мы часто ездим по трем направлениям. медицинский центр имени свидетель луки здесь, поликлинику здесь. И за молоком вывалив сюда. Давайте посмотрим, как обстоят дела с доступной стрельбой на каждом из этих маршрутов. Так, чтобы добраться до центра имени свидетеля Луки, нам необходимо подняться вверх по улице Пескунова и преодолеть перекресток улицы Пескумовой и улицы Красноярской. Первое проблемное место находится у въезда на автостоянку. Как вы видите, здесь нету утопленного в поверхности дороги съезда. А высота бордюра не позволяет заехать на тротуа. Вот Однако настоящее безумие на этом маршруте располагается дальше, около перекрестка с Красноярск. Нам нужно попасть сюда. Если двигаться по правой стороне дороги, то около второго заезда в трамвайный парк вы не сможете заехать на тротуар, потому что съезда просто нет. Вам нужно будет двигаться по обочине до пешеродного перехода и там пересечь ворог. Если же вы захотите поехать по тротуару с левой стороны, то переехать трамвайные пути на разворотном кольце вы не сможете, так как тротуар упирается в яму, из которой вы не выберетесь. А по путям проехать тоже не получится, так как головки рельс расположены слишком высоко относительно поверхности асфальта. Вот на этом проезде огромная лужа, в которой вы уплываете по лодыжке. Так что единственным вариантом остается маленькая тропинка, пролегающая вот здесь. Посмотрите, проехать здесь нелегко и на скупере. А представьте, каково тем, кто едет на коляске с ручным приводом. Далее тропинка пересекает дорогу, на которую часто может непредвидимо льва выезжать транспорт. Вся эта блистающая доступность и среда включает в себя гальку, в которой можно порядочно застрять. Так. Вот и Но неужели вы думаете, что это конец? Не вспешу вас обрадовать. Безумие продолжается. Если у вас получилось преодолеть Галичную дорогу, то на тротуар слева вам заехать не получится. Съезда нет. Слева идите по обочине до пешеходного перехода. Что самое интересное, после этого ужасного участка, ситуация со съездами невероятно резко меняется в лучшую сторону. На территории ЖК высота все сделано максимально удобно. Здесь часто гуляют мамы с колясками и с детьми, и им здесь тоже комфортно. С тротуаров съезды есть через каждые 5-10 метров, что очень удобно. При этом эти съезды выровняют с поверхностью асфальта, что позволяет ехать по ним без тряски. Поверхность, по которой двигаются пешеходы, должна быть ровной, однородной и одноуровневой на протяжении всего пути. На нем у пешеходов не должно быть никаких препятствий. Высота конки съездов с тротуара должна быть не более 15 мм. Если на территории ЖК высота это соблюдено, то у автостоянки это высота около 50 мм. Вес в медицинский центр с тем доступным. Он выровняет с поверхностью тротуара. Здесь проблем больше нет. Таким образом, только половину этого маршрута можно проехать спокойно. Самый короткий путь в поликлинику пролегают через выезд из двора 27-го дома. Однако здесь большая ступенька и приходится ехать в объезд одной из сбок секций Тротуар, пролегающий около дома 102 по улице 4-й Советской, не имеет съезда в своем начале, на него не заберешься. При этом с единственным объездом позже есть проблемы. В этом месте забраться на тротуар можно, но с большим трубом, примерно так же, как и его автостоянки. Высота конки съездов с тротуара должна быть не более 15 мм. У съезда на перекрестке 4 Советской Аэрофлотской и красно улиц та же проблема. Он слишком высокий. У сваты на улице 3,8-80 нету прямого асфальтированного подъезда к пешеходному переходу на поликлинику. Но большей части этого маршрута доступность не вызывает нареканий. Если не считать вот этого странного пандуса напротив отдела... Предприятие охраны, которое убирается в рампу для заезда автомобилей. Однако около жилого комплекса Новый со стойщиком Новый город, с тротуарами творится что-то непонятное. Здесь территория имеет три уровня. Тротуар ближний к зданиям, дворовая проезжая часть и тротуар ближний к дороге. На всем протяжении тротуара ближнего к зданию, вплоть до его конца, нету ни одного съезда а единственный узкий съезд выходит прямо на проезжую часть, в самом конце тротуара. При этом, как вы сейчас можете видеть, никаких препятствий для обустройства съездов ближе нет. Интересно, что с тротуара ближнего к дороге есть рядом сразу три съезда, еще один левее не попал в кадр, а с другой стороны их нет. Таким образом, чтобы подъехать к ворьку с молоком, из-за отсутствия съездов приходится делать крюк в 30 метров. Но это еще не все. Иногда приходится ездить к диагностическому центру, и по пути туда есть проблемы. Проблемный участок курится нам ближе к диагностическому центру. Просто посмотрите на нее. Нам надо прям... Бордюр. Здесь приходится ехать по дороге, потому что другого пути нет. Здесь бордюр. Так, совершенно участок непроизвоенный. Здесь можно сходить. У ну, нас есть партик. И большой. Вы не обехать надо, только побежать. По вот такой. А где? А где? А где? где? машина? Здесь уже не а. так. У такое движение. Да, да, да, не попасть на не да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, не, одолеет. Нужно, нужно ровная, одноуровневая и однородная среда для пешеходов. Нужно, чтобы съездов с тротуаров было больше, и чтобы каждый из них был доступен для съезжания на коляске. Чтобы каждый человек с ограниченными возможностями мог добраться туда, куда ему нужно. Спасибо за внимание к этому видео и до свидания.